западных рубежах Советского Союза, у Балтийского моря находится самая молодая область Советского государства – Калининградская. Семь веков господствовали на этой земле захваченные у славян потомки немецких псов-рыцарей. Они превратили каждую пять земли в крепость. Сделали Кёнигсберг оплотом германского империализма, восточную Пруссию базой нападения на нашу страну. Героическая советская армия, разгромив германский фашизм, уничтожила вековую твердыню прусского разбоя. И там, где гремели ожесточенные сражения Великой Отечественной войны, поднялся памятник нашей победы, обелиск нашей славы. Только руины остались после фашистов. Советские архитекторы разработали новые планы этого города. Здание за зданием одеваются в строительные леса. Все создается заново, с первого камня. По 50 часов своего труда отдает каждый житель восстановлению домов и улиц. Население строит для себя удобный, благоустроенный город с трамваями и библиотеками, театрами и парками. Улицы города наполнены трудовым ритмом, биением полнокровной жизни. В строить новую область пришли уральцы и волжане, Сковичи и туляки, люди с Дона и Кубани. Славным именем Михаила Ивановича Калинина назван этот город. Много детей. И среди них первое поколение коренных калининградцев. Школьница на уроке рассказывает классу о своей калининградской области. Для этих ребят все здесь будет родным и знакомым с самого детства. Для старших открыто первое высшее учебное заведение, педагогический институт. Каждый здесь может учиться, работать, расти. В строятся и живут промышленные предприятия. Они первыми подняты из развалин трудом советских патриотов и уже прославили новую область. Вагоностроительный завод. Еще три года назад он лежал сплошной грудой щебня и железного лома. Но из Горького и Ленинграда, из Калинина и Тагила съезжали старые кадровые рабочие и комсомольская молодежь. Немало трудов стоило вдохнуть жизнь в мертвые корпуса. Еще не было крыш, еще снег падал в цехи, а уже работали люди, у оживших станков. И через два месяца завод выпустил первые вагоны. Комсомолец Виктор Дюков приехал сюда из Калинина. Он стал знатным калининградцем. Применив новаторские методы, Дюков начал работать на трех станках и в нынешнем году выполнил уже 11 годовых норм. Здесь делают 50-тонные саморазружающие вагоны Думкары. Калининградские рабочие вывели свой завод на первое место среди вагоностроительных предприятий Союза. Молодая промышленность области пошла вровень с могучей индустрией всей советской страны. Калининградский целлюлозно-бумажный комбинат. Лесные богатства области питают его сырьем. Так начинается превращение ели в целлюлозу. Комсомолец Николай Курганов перенесся на опыт балахнинских мастеров. Он выступил инициатором движения за выпуск продукции отличного качества. Его почин был подхвачен всеми цехами. Фабричная марка комбината стала известной за пределами советской страны. Много грузов принимает Калининградский морской торговый порт. В этих местах Балтика не замерзает у берегов, и порт работает бесперебойно летом и зимой. Восстановленным причалом порта швартуются морские корабли. Они везут советские товары во многие страны. Через порт приходит оборудование для молодой области. Калининград ⁇ большие морские ворота страны. В Дальние моря, в Атлантику. К исландским берегам уходят отсюда экспедиции за Сельдию. В открытом море промышляют рыбу колхозные рыбаки. Они пришли сюда с берегов Белого и Черного морей, с промыслов Каспия и Азова. По всему побережью создано рыболовецкое хозяйство. И новые просторы подчинились советским морякам. Привычной хваткой берут они у моря его богатство. <«Музыка> Улов идет на рыбные заводы. Этот берег славится не только рыбой. Еще в глубокой древности его называли янтарным. Здесь находятся богатые месторождения янтаря. Его добывают на янтарном комбинате, промывая массу морского песка. Янтарь используется в промышленности. Искусные мастера превращают его в красивые ювелирные изделия. Балтика приносит на сушу свое влажное дыхание. Советские люди, придя на эту землю, увидели затопленные поля, заболоченные луга и башни. Отступая, гитлеровские войска вывели, из строя всю систему мелиорации. Калининградцы энергично принялись за восстановление 800 километров каналов, сети шлюзов, насосно-перекачечных станций. Они поставили водные магистрали на службу колхозным полям. Колхозы осваивают осушенные земли. Богатые урожаи колосятся теперь на прежде заболоченных полях. Пятьсот колхозов и совхозов 30 МТС уже хозяйствует в Калининградской области. Съехались сюда люди Ярославские, Тамбовские, Кубанские, переселялись из-за Волги, Кама, из сибирских равнин. Движимые патриотическим чувством, прибыли они на новую землю и отдали ей свой труд. Бригадиры и трактористы, Вензевые и комбайнеры принесли с собой богатый колхозный опыт в советских хлеборобов. С волнением следит Пелагея Ивана Куницына, как комбайн убирает первую полосу на участке ее звена. Из центра России приехала сюда Куницына. По 200 пудов пшеницы на каждом гектаре вырастила она. И ей, первой в области, Присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вот какое здесь зерно. Крупное и чистое, как янтарь. Секретарь Приморского райкома, товарищ Версаков. Партийные руководители заботливо помогают людям возрождать калининградскую землю. Надежда Ефимовна Фомкина. Она приехала из Калуги и также удостоена высокого звания героя. Звеневая Мария Михайловна Степанова за свой самоотверженный труд награждена орденом Ленина. По этим лучшим людям области равняются все калининградские колхозники. Хорошие урожаи дает и кормовая свекла. Ирина Филипповна Недобор приехала с Украины. Она вырастила на каждом гектаре по тысячи центнеров высокосортной свеклы. Прекрасные луга с их башнями, сочными травами, лучшее вазовщие приволе для колхозных стад. Породистый, высокопродуктивный скот разводят калининградские животноводы. Молодняк выращивает в переносных клетках по методу костромских селекционеров. Сельскому хозяйству области придано животноводческое направление и в ближайшие годы калининградцы начнут снабжать племенным скотом другие области страны. Хотя славится этот скот молочностью, но таким удоем, какие получает Полина Алексеевна Папирова, могут позавидовать многие тоярки. Пять с половиной тысяч литров молока от каждой коровы, таков счет по У рек водоемов кипит своя шумная жизнь. Это живое богатство калининградцы непрерывно приумножает на многочисленных птицефермах и инкубаторных станциях. В водах появились колхозные пасеки. Пчелы здесь тоже новоселы. Их доставили самолетом с Кавказа. Обжились они на калининградских лугах. Завел себя пасеку и Павел Иванович Степанов. Семья Степановых переселилась сюда из Ярославской области. Мария Михайловна в поле и дома славная хозяйка. Закон колхозной жизни повсюду одинаков. Хорошо работаешь, богато живешь. Как все переселенцы Степановы получили дом, участок, надворные постройки. И как по всей русской земле, в этой новой русской области на досуге весело поет гармония. Как во всех городах, калининградская молодежь болеет за свою футбольную команду. Для них восстановлен большой стадион. Даже за осад и тот уже ожил на радость калининградской детворе. курорт. Здесь отдыхают и лечатся взрослые. Проводят лето дети калининградцев. Это здравница области. Каждый уголок своей области наполнили жизнью советские люди. Они с гордостью говорят о себе теперь: Мы калининградцы! В их труде! Репнет и расцветает новый советский край. За их успехами следит вся великая советская родина. И в письме товарищу Сталину они сказали, мы считаем за высокую честь работать в Калининградской области, вдохновителем создания которой являетесь вы, товарищ Сталин. Мы гордимся тем, что родина поручила нам превратить древние славянские земли. Цветущий край советской державы на Балтийском побережье. Мы гордимся тем, что строим могучий форпост советского государства на его западных рубежах.